Более 40 тысяч лет австралийские аборигены прожили в мире и согласии на своей земле. Многие животные для них священные. Наиболее опасные и зловещие из них — это гигантский крокодил, обитающий в соленой воде, которого аборигены земли Арнхем называют на манваре. В главных ролях Джон Джаред, Ники Коугилл, Макс Фипс, Бернам Бернам, Агул Пилил, Рэй Мигер и другие актеры. Автор сценария Соня Борг. Художник фильма Дэвид Коттен. Оператор Эндрю Лесни. Композитор Дэнни Бекерман. Монтаж Эдриан Кар. Ему нужна вода. Okay, Продюсер фильма Бейсил Эпплбайк. Режиссер Арч Николсон. Okay. Sorry. Better than that stuff we had last night, eh? <laughs> Things are again, again, again. На мануаре. Easy. Успокойся. Успокойся. Мы с тобой, приятель, раньше ведь не встречались Off you go. Ну давай, уплывай Черт возьми! Алло, говорит Стив, вызываю центр. Как слышите меня? Стив, right? что случилось? Это Стив, я застрял It's посреди реки. Down. Река вышла you're из берегов. Кажется, застрял надолго. Чем мы можем you're тебе помочь, Стив, сообщением? Что я могу для тебя сделать? Скажи Джексону, что я застрял. Я не смогу приехать назад сегодня вечером. А что, если я его не найду, Нет, ты должен его найти. Я его уже не видел в часа три или четыре. Он, наверное, со своей женой. Майк, пообещай, что ты найдешь его. Ладно, хорошо. Постараюсь найти Джексона. Скажи ему все. Эй, Эй, привет! Какие-то неприятности? Да, это все из-за этой воды. Хочешь с нами пройтись? Ты имеешь в виду поплавать? Оставайся с нами, если захочешь. А что мне делать с этой беднягой? ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cuándo? Привет, ребятки, как пожива поживаете? Опять привез какое-то дерьмо Да, это точно Ну что, поедем? Ну что, вы едете? Это же самоубийство, река вышла из берегов Но время, мы же договаривались Вот сволочь, а, блант Ну хорошо, я еду один. Think, Ты что смотришь? Он знает, что он делает. Things, а ладно, хорошо. Застигнем их врасплох. Jesus, sure Ты уверен, что это хорошая идея? Конечно. Если уж мы решили, значит мы решили. Хорошо. Ты что, не хочешь взять с собой спасательный жилет? Нет, мы успеем вернуться до прилива. А вы что, едете стрелять в крокодил? Да. А почему нет? Запомните, сегодня это может быть опасно. Река вышла из берегов. А что ты нам можешь порекомендовать, кроме аспирина? Вот сволочи. Он ведь за всю жизнь, кроме велосипеда, ничего не видел. есть но как по-моему неплохо Еще лучше. Да, Вижу еще одного. Большой сволочь. Ослепи его глаза. Господи. Ты был прав. Заткнись. Джек, осторожнее. Это большой крокодил. Hey, hey, hey. Что случилось? Поехали. Jack? Джек, что там у тебя? Ты видишь его? Вот черт, а. Ну, ладно. Поехали отсюда. Стреляйте! Стреляйте! Мэг! Мэг! Спаси меня! Я не умею плавать! Ты слышишь меня? Я не умею плавать! Успокойся! Успокойся! Мэг! Где ты? Мэг! dan Сюда. Я здесь. Сюда, черт вас возьми. Где остальные? Где они? Где, Барт? Никого, нет. Их сожрал, крокодил. Напал на нас. А вам не повезло, Уилсон. В следующий раз нужно быть поосторожнее. Я говорил вам. Наверное, я заеду в рыбацкий посол, поселок, это может быть важно. Хорошо, Стив, Джексон ждет твоего звонка. Я обязательно перезвоню. Прием закончен. Привет, малыш. Как поживаешь? Hey, Это oh, твои ракеты? Что здесь происходит? Oh, yeah. last... Строя охотников. No Оплыли вчера на лодке и не вернулись. Понятно. Что случилось? Где остальные? Привет. Рад тебя видеть это все крокодил что такое крокодил напал на нас моих ребят больше нет живых что вы делали ладно перестань со мной шутить мы как всегда поехали на охоту мы ведь не рыбаки почему вы поехали ночью я это не я это они уговорили меня Короче говоря, ты ведь здесь представляешь службу Диких Животных. Диких крокодил. Это произошло за одну или за две минуты. Это твоя проблема. Пойдем, Стив. Кэти? Кэти. Что ты здесь делаешь? Ну как что, я заканчиваю здесь свою практику. Очень хорошо. Я подумал, что ты уехала с ним. Нет, нет, я осталась. Ну и как-то. Все хорошо. Значит, все в порядке. Ничего не изменилось. Стивен. Ты слышала эту историю о крокодиле, который напал на ребят? Да. Ты знаешь, я все-таки очень рад, чертовски рад тебя видеть. А ты будешь здесь, когда я вернусь? Может быть. Ундабан, нам нужно убить этого крокодила. Мы не убиваем крокодилов, особенно больших крокодилов. Это священное животное для нас. Он, Ондабан, пойми, большая проблема, этот крокодил убил наших людей, поэтому мы должны прикончить его. Нет, нет, это большой крокодил, это крокодил мечтающий, он не может напасть на людей. Наманвари, Наманвари. Этим ты его не возьмешь. Его зовут Наманвари. Господи боже. Где этот крокодил, дабан? Может быть, там. А может быть там? Ты что, хочешь напасть на него? Но это опасный крокодил. Подумай еще раз. Мы должны это сделать. Сюда. Это Рейнольдс Роград, Вернее, то, что от него осталось Крокодил не сожрал его Ну well, We что, пойдем him отсюда? Him. А может быть, It's возьмем like him him его? No, его? Нет, его уже Just взял дьявол Даже крокодил отказался съесть его Ну что? Ты по-прежнему хочешь убить на мануаре? Пойдемте. Мы сейчас ничего не сделаем. Так, мы сплетаем их вместе. А самое главное, работать аккуратно и внимательно. Поэтому через два часа корзинка будет готова. Нет! Эй! Эй! Эй! Эй, вы! Уходите! Уходите все отсюда! Уходите! В воде проходил, уходите! Нет! Сюда! Малыш, сюда! Он-дабан! Что там случилось? Кэти, что случилось? Это крокодил, крокодил утащил маленького мальчика. Кэти, Уходи уходи. ты? ты? Пожалуйста, уходи. Ты ведь ничего не могла сделать. Просто мальчику не повезло. Почему ты ждешь и не можешь убить этого крокодила? Неужели ты не понимаешь, что если бы я его увидел, я бы его убил? Ты что думаешь, этот крокодил только ждет, чтобы съесть людей? Нет, мне здесь надоело, я уезжаю. Уверяю тебя, я его найду Крокодилы не едят людей А во-вторых, эти животные здесь табу Kathy, Меня это больше не интересует Пожалуйста, Кэти, остать Нет Ты ведь даже не любишь детей Я люблю you. детей sure. right. Помнишь, что ты мне говорил, но это no, совсем другое Ладно, no, no, хорошо Если мы не убьем этого крокодила, наш план не удастся. Этот крокодил нам очень мешает. Если крокодил начинает убивать людей, это животное нужно убить. Андабун, ты поедешь с нами для того, чтобы найти крокодила. Пойми Андабун. Этот мальчик, он ведь ни в чем не виноват. Но я не могу убить крокодила. Неужели вам все равно, Андабан? Погиб маленький мальчик. Нет, я не стреляю в спящих крокодилов. Где он? Куда он ушел? Он, наверное, испугался, этот крокодил. И очень далеко отсюда уплыл. Может быть, он уже около Сидни? Попробуй найти его. <эрис> Это что, правда? <эрис> что он подставил? We Такого я еще не видел в жизни. Yeah. Так его надо убить? Да.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 Ты никогда не поймаешь этого на манваре. Это наша легенда. Все его любят, все мои люди. Эта река принадлежит на манваре. Ты не сможешь его поймать. Это земля моих отцов и дедов. Why did he leave his а почему он покинул место своего обитания, Морской Я не знаю. Мой отец и мой дед рассказывали много историй об этом крокодиле. Он приплывает сюда him для him того, чтобы попить Namanuari. пресную воду. Намануарь – это святой крокодил. Он помогает людям. Я все понимаю, но problems. он убивает людей. I go now. Я my должен идти. To Меня ждут death мои друзья. Начинается ритуальный танец. Did you put that fuel on? Yeah. Ну что, вы уже все готовы? Да. You know, I couldn't keep him Может быть, отговоришь их. <coughs> У нас могут быть неприятные... Guys, а вы you не поймали get... его? No. У вас в распоряжении uh, было четыре yeah, дня, else. и все пошло на Марку? Да. Какой он длины? Это очень большой крокодил. Here, here. Он был здесь, here, right to... а потом прошел the... по реке и Don't оказался Mario's в этой точке. Хотя место его обитания Крокодил, вот здесь. Но я но думаю, этого everywhere. большого крокодила найти будет не else. так сложно. <съем> <съем> я тоже а? так думаю. Uh, a ну a... что, у вас все готово? Uh, похоже, одна маленькая проблема у нас. Послушай, Стив, я все прекрасно понимаю. У тебя в распоряжении еще два дня для того, чтобы его... Убить. А знаете что? Местные аборигены говорят, что это священное животное Это так называемый спящий крокодил Пойми, наша нашей диких животных И у нас будут большие проблемы, если мы не сможем его обезвредить Послушайте, 200 миллионов лет обитают крокодилы в этих водах они еще помнят динозавров. Хорошо, Стив. Я жду от well, тебя подробного отчета и результатов твоей работы. Откуда ты это взяла? Посмотри 1908, на дату. 1980, 1908 год. Это рисунок того самого крокодила на Манваре. Посмотри, здесь нарисованы какие-то кости. И эти линии, эти линии я видел gone, на морде этого крокодила. Послушай, здесь что-то не то. Надеюсь, ты теперь понимаешь, почему Манваре священное животное для них. Его помнят их отцы, деды и прадеды. Это священный крокодил. Возможно, он живет лет 200 или 300. Неужели ты не можешь понять? Поэтому они не могут его убить. На мануаре носит really? дух этих людей Зачем ты мне все это показал, я думала, по думала что тебя это заинтересует well, Заинтересует, я получил приказ убить его Может быть you? я помогу oh, yeah? тебе, на этот раз мы будем вместе hey. А я тебя не просил 60. Ну так что же You left not a man, you а know? Морин Брег, она будет убирать дом, но ей no, 60 I лет. Да, я понимаю, 60 That's лет. Oh, Именно поэтому oh, я so и уехала от тебя, потому что ты crocodile. никогда не обращаешь car, на меня внимания. Извини. А oh, ah, помоги мне, пожалуйста. Не люблю беспорядок дома. Нет, у меня пока нет никакой информации о крокодиле. Я перезвонил вам. А мистера Гаррета еще нет, Стив. Он ушел пообедать. Будет через несколько часов. Ну Как твоя работа? Великолепно, но пока не закончится. Good to see you. Рад тебя видеть. Good to see you Я тоже. Я uh, должен Я тоже. Я должен все завершить. О о it, о нас, exactly о с тобой. Давай забудем все, что у нас было Я тоже. Я тоже. Я тоже. Я тоже. Я тоже. Я тоже. ни слова Я не, не сказал тоже. Здравствуйте. У тебя все в порядке? Да, конечно. Может быть, ты заглянешь как-нибудь к нам. Рада тебя видеть. Мой сын тоже хочет стать антропологом. Может быть, ты ему что-то посоветуешь? Конечно. Пойдем, пойдем. У нас завтра большой день. желаю вам приятного вечера. Всего доброго. До свидания. Ну так на чем мы остановились? Right. Ты сказал, что ты хочешь все завершить. Да. What what you you Здравствуйте. Могу вам сегодня порекомендовать наше фирменное a блюдо a a a a рыба с Соусом. You Приятного аппетита. То, что у нас было не так, это все из-за тебя. Кэти, привет, Джерри. Я, пожалуй, не буду есть. Ну, как хочешь. Ну так что, мы будем продолжать наш разговор. Да, перестань. Привет. Сколько не виделись. Take it easy. Стив. У тебя все в порядке? Да, счастливо. Стив, до встречи! Эй, ты свалоч. Разве можно так есть? Давай ему дерьмо из парки выдержи. Он твой, Джим. Приступай. Зайди, yes, и иди ко мне. Oh. Oh. Oh. Ну, давай, давай, встарай. Oh. Дедушка, в следующий раз мы тебя убьем. Мне все говорят, что я должен уезжать отсюда. Для того, чтобы изменить эту систему, нужно быть кем-то наподобие робота. Я думаю, у тебя это получится. Конечно. Знаешь, я несколько раз... Думала, убить at three тебя, Первый раз, когда ты уходила like утром и будил меня, после чего я не могла заснуть второй раз, когда ты мне обещал взять меня кое-куда и забыл обо мне не уехал один, а потом я увидела помаду На твоей одежде нет, это была не помада, это была кровь крокодила Я ведь знаю, что ты меня обманывал Запомни, я ведь тебе говорил, не лезь в мои дела Да, кажется, ты прав Послушай, я ведь тебе Еще не сказал самого главного То, что было между нами, это недоразумение Ах, вот оно в чем дело Может быть, все-таки... Ты well, вернешься ко work, мне и мы попробуем все начать сначала. Вот и что? Может быть, то, о чем мы здесь говорим, oh, это and паранойя? ты oh, знаешь, мне все равно. О чем ты думаешь? Что у тебя на работе? тебе <музыка> черт возьми ну как, с вами все в порядке да. мы, мы пробовали в него стрелять но он очень быстро, говорят, быстро он исчез это был большой крокодил? Да. Ну сколько? У меня было 2 метра, 3 метра. Нет, намного больше. Чёрт знает что. Хорошо, что еще Гаррот здесь нет поблизости. Он бы с нас шкуру снял. А мальчики? Это опять тот же самый? Да. Где твой рапор? Я его пишу, сад. Весь этот поселок напоминает кровавый пикник. А что? Туристы, люди, которые сюда приезжают на пикники, no что будет с ними? Сюда никто нос не сунет. Нет, нет. Фотографировать нельзя. Только не сегодня. Я хочу, so чтобы ты review, предпринял те надлежащие меры для того, чтобы уничтожить крокодилов. очень мешает. Поэтому забудь Now на время you. о волках. Займись крокодилом. А что если мы не найдем новостива? Мы должны найти его Ребята, поосторожнее, здесь yeah, гигантский крокодил. Чушь Ну что, oh, прыгает что ли? Uh, уходите отсюда, немедленно. Мы сюда приехали, на побережье, занимались своими делами. И вдруг неожиданно из воды выпал гигантский крокодил. И схватил нашего друга. Сегодня мы вам рассказали о гигантском крокодиле, который появился здесь Два-три дня назад. Раз, мы едем туда. Хотел бы я знать, где нам найти этого сукиного сына. Стой. А замедли ход. Вот там. Я вижу его. Это наверняка он! Нет, это не он. Что там? Почему ты не стреляешь? Это из-под спортивы. Куда он исчез? Все, что мы знаем, это то, что его нет в бухте. Гигантский крокодил. Он нам доставляет массу проблем. Мы должны его убить, Стив. Неужели тебе ничего не удалось сделать, Стив? Поехали отсюда. Ты не можешь поймать этого дурацкого крокодила, Стив? Какого черта? Ладно, поговорим <ст déc> uh> как-нибудь другой раз. Я организовал... Kardeşim, ...полицию и патрульную службу для того, чтобы они поймали крокодилов. Награда за пять тысяч долларов. Гарри, зачем вы это сделали? Как ты думаешь, кто будет отвечать за то, если крокодил сожрет еще кого-нибудь? Ты хоть знаешь, что японские фирмы сюда приезжают? Для того, чтобы закрепиться на нашем побережье. Скоро их будут здесь тысячи. Я не хочу, чтобы они были перепуганы до смерти, когда приедут Поэтому найди этого крокодила, как можно быстрее Стив, я очень рассчитываю на тебя Этого крокодила здесь не должно быть От этого зависит будущее Побережье Так что, давай Это сволочь Этот крокодил должен быть в музее И Now, точка на этом Я хочу, чтобы все проблемы были over. решены завтрашним завтрашнему Он должен быть у меня в руках Стив, почему ты говоришь Стив, скажи что нам сказал Ондабан? Uh, что он That's вам сказал? Это местный житель. Он сказал, что этого крокодила нельзя убивать. Еще чего. Ондебанд не what's сможет it? помочь мне убить крокодила. Неужели ты не got. понимаешь, что здесь происходит? Ты должен помешать этому. Давным-давно этот крокодил был человеком, но он нырнул в воду, потому что он не мог на суше найти пищу, и превратился в крокодила. Летом он приплывает сюда, в пресные воды, и наши люди каждое лето ждут крокодила. И зачем он вам нужен? Этот крокодил символ нашей земли Он носит дух нашего народа Если вы захотите сразиться с этим, с этим крокодилом, у вот вас будут большие проблемы Если вы захотите убить его, он убьет вас You frightened man he killed. Очень многие люди погибли в этой схватке Он С этим крокодилом шутить нельзя. Он такой же живой, как ты и я Ты сможешь поехать со мной в службу охраны диких животных и все объяснить Этот крокодил должен быть уничтожен в течение 24 часов Каким образом? Из ружья, из винтовки, мне все равно Пах-пах и все что такое? Ты ведь все ему объяснил. Нет, не в этом дело. Вы белые думаете, что вы самые умные. Меня вы не уговорите. Подожди, подожди, он Стой. Я не хочу убивать этого крокодила, но у меня нет выбора. Пойми меня, пожалуйста. Этот человек Гаррет, <связывая> <мой> <связывая> Я получил приказ. Этот крокодил должен быть остановлен. Может быть не остановлен. Я не могу помочь тебе его найти. Поймем, у меня будут большие проблемы. Теперь послушай, что я тебе скажу. Как ты думаешь, что мне делать? Я должен успокоиться и ждать новых кровавых вестей с побережья. Неужели ты не понимаешь, пролилась кровь, и ты по-прежнему защищаешь это животное? Ты ведь ничего не решишь, если убьешь его. Послушай, Онда Банда. Если не мы, тогда полиция. Все решит. Ты должен принять мою сторону. Давай поймаем его. Поймаем и увезем отсюда. А как мы его поймаем? Then you а потом, что Take it to the old breeding вы сделаете? Потом it's мы перевезем его в тихую букву А потом? Об этом no крокодиле никто ничего не узнает Мы скажем, что мы его убили это sure it священное been животное Мы не можем просто service, так его убить <laughs> Послушай, Стив мы ведь служба охраны that природы, они тайны. Этот крокодил, них намного дороже, Christ, чем say, многое другое в этом мире. Мы должны помочь им. То, что мы think think должны, это избавиться oh, yes, от I этого do. чудовища. Я хочу помочь им. А что, если мы согласимся, он знает, как найти этого крокодила? А по-моему неплохая идея. Пусть они попробуют поймать его и перевезут в другое место. Спасибо. Кто будет вам помогать? Его сын. Но вся ответственность лежит на тебе. Объясним. He Что ему нужно? Ему нужно письменное it. разрешение worry, нашей службы на поимку крокодила, чтобы все было на законном основании. Я не буду подписывать, тогда я подпишу. Я знаю, где может быть этот наманваре. Я думал, сказала, что только Это был план, когда я выскользнул из лагеря. Я не могу она Мы их на столе, Он кажется, уже видел картину. Ну что, трудно? Да перестань. У меня нет выбора У тебя есть выбор Поговори с ним Почему ты пытаешься всегда быть героем? Кэти, прошу тебя Ты ведь не абориген А ты всегда стараешься Думать, как они Мы бы видели этот фильм Все, что они хотят, это убивать друг друга Черт знает что When do you expect to be back? Don't wait up. I like to be here when you're towing the carcass. Yeah, I bet you would. Is it true would. that your job's on the line? Mac, could you take oh, well, care we'll of this? No, we'll take of your position sure. with parts of my come on, Phil. This a certificate situation. Hang on. As soon as we get anything, we'll let you know. We should have a good picture. Thanks. You forgot this? You forgot this? Спасибо. Думаю, что с этой штукой мне будет спокойнее. Надеюсь, что ты при... приплывешь сюда назад в целом и невредим. Надеюсь увидеть тебя утром. Я тоже. Что-то уже закончил? Да, почти. А это что еще? За чертовщина Господи, что будем делать? Наверное, большая рыба Хорошо, если рыба Может быть, это и есть тот крокодил? Что бы это ни было, эта штука уплыла What else could it be? Нет, нет, это точно крокодил. Что это еще может быть? Послушай, шансы, что этот крокодил подпьет сюда ничтожно. Он там в заливе. Почему ты думаешь, что нужно плыть вверх по течению? Андербон uh, сказал, что ты no, хотел должен wait. быть именно там. Я могу помочь вам, you? нет, нет, спасибо, сэр. Возьмите рад. Uh, like В случае radio, чего передайте сигнал SOS. We'll мы приплывем на помощь. Хорошо. Он вернулся. Посмотри. Right, О, Господи, это он. Да, точно. Это он. Пять тысяч долларов за поимку. Что, Что будешь делать? Ты куда? Что? Что ты делаешь? Послушай, он утащит тебя. Нет, нет, я не его. Денежки будут нашими. Вот увидишь, я поймаю его. Господи, ты будешь мне помогать или нет? Давай ищи. Залезай в Что здесь случилось, чертова дери? Пресная, Пресная вода. На мануаре должен быть быть где-то здесь поблизости вот ведь интересно почему они уехали отсюда что их испугало он там он приближается может быть поймаем его сейчас Не спеши. Свет. Oh, черт возьми, какой-то большой. Держись. Сидел, сидел! We'll Если Come мы его сейчас отпустим, Stop. он уплывет. Stop стой, стой. Он поднимается. Есть, Yaka. есть, Стой, стой. Осторожнее он, Дабан Он где-то здесь, поблизости Рано или поздно он всплывет Ты думаешь, он жив? Еще бы Посмотри, вот он берем берем все в порядке смотри он потерял много сил ничего скоро мы его опять увидим Заводи, мотор. Он понимается. Вот он, гордость наших отцов. Есть ты попал в него. Осторожно. Отжирал осторожнее. Отжарал, осторожнее. Посмотри, у него в голове какое-то кольцо. Кто-то хотел поймать наманваре. Не надо, не надо. Успокойся. Успокойся. Вот так приятель. Давай. Трансквилизатор. подтягивайте его сюда. Осторожно. Мы поймали. Невероятно. Мы поймали.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 Что случилось? Мы уже начали волноваться. Все в порядке, сэр. Мы поймали крокодила. Убили его? Что? Убили? Нет, не убили. Мы же договорились, что он будет жив. Где он? Недалеко отсюда. Он связан, и за ним кто-то смотрит. Но учти, не более чем сутки он должен быть здесь на берегу. О чем вы? Он должен быть увезен отсюда, сегодня же вечером. Пойдем выпьем кофе. Ты хоть знаешь, что два рыбака заявили на телевидении, что крокодил напал на них вчера вечером. Но он уже у нас в руках. Люди волнуются. Мы должны избежать этого. Мы ведь договорились. Мы сообщим прессе, что крокодил убит. Это была твоя идея. Мы получили разрешение. Крокодил принадлежит аборигену. А что ты скажешь? Удивительный зверь. Кто будет присматривать этого крокодила? Я? Нет, нет. Не пойдет. За... на мануаре we'll нужно here? смотреть в А может быть сюда приедут люди, чтобы убить его а он сейчас опасен? не слишком опасен, красавец, правда? он просто великолепен, а что по поводу рана? это я тебе могу обещать все yes. Да. Ты знаешь, что этого крокодила поймали, и он до сих пор жив. Да что ты говоришь? 772 сантиметра, это значит 7 метров, 72 сантиметра. Да. Громадина. А какой самый большой крокодил, которого тебе приходилось видеть? 15, может быть. 20, мы должны ехать, немедленно Почему такая знаешь, он он воду, он не Чего нам обоссажить? Мы, на мы здесь в безопасности Стив, ты Я обещал, делай то, что он говорит тебе Если мы будем ехать слишком быстро, быстро, мы можем убить Стив. его Уезжаем немедленно Это здесь. Get all of them blue. Пошли отсюда, Блю. Вот он здесь, Блюи. А боже? ты сволочь куда-то подевался. Ну куда они его запрятали? Right! Хэрис, где ты? Иди сюда. Иди сюда. Где Хэррис? Говори. Я I не know. знаю. Он был right. Они могли уехать только в одно место. Что случилось? бы очень хотелось, Hey, hey, что мы хотели? Бы? Нам нужно ведро okay, воды. Договорились заезжать. Господи боже, мы должны убить этого крокодила. Никаких проблем. What's the anyway? Куда держите путь? Мы едем в Тихую бухту. харрис это я. Кэти, yes, sir, в чем pep, дело? He knows. He knows Здесь были crop. люди. Они хотят убить крокодила. Hey. Господи! Contact Max, tell him what's going on. Очень хорошо, блюд. Ч ⁇ рт возьми. Надо подождать. Вода кипит. Сейчас, блин, сэр.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 Давай. Давай. Еще раз, еще раз. Отлично. Поехали. Быстрее. Он Подъбан. Показывает. Подъбан. Подъбан. Подъбан. Подъбан. почти Подъбан. Вот они! Right? С тобой все в порядке. Думаю, да. Мы дома. Наменуаре, наменуаре, на на на на на на на ну, давай, на... давай, на... заходи в воду. Возвращайтесь машине вы уезжаете отсюда, спада. это не ваше спада. дело. Сейчас я тебе покажу, что значит мое дело. Пасунь! Get off! Uh, I just want yeah, like it no! No! No! Yes. no! you uh, bastard! No! It's over! Isn't that enough? Let's go! Let's go! Leave it. Oh, come on! No! Oh. Но где? Где этот красавчик? Как ты? Мордились. Мы умираем. Наш дух остается живым.